ошибки. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, об обряде коренной сердца шри подробнее, очень хочется его пройти вот такие есть люди которые допустим все в жизни имеют или наоборот руки опустились и человек лежит знаете есть даже дети такие ничего не хотят ни к чему не стремятся мотивации никакой обычно это очень образованные дети которые понимают что все равно там артистам не стану голоса нет все равно там допустим ну и начинается то есть находит возможности объяснить себе свою несостоятельность и руки опускаются И ребенок допустим такой растет и говорит так а зачем учиться все равно как бы они учился на хорошую работу не устроюсь а, так а зачем вообще что-то делать? все равно идти на дядю работать 3 рубля зарабатывать мне лучше пусть мама кормит так а зачем выходить с кем-то общаться я буду дома сидеть мне комфортнее просто на улице начнешь общаться у тех одно настроение у тех другое друзья предают и так далее ну и такой вот себе вырастает премудрый пискарь которому и делать ничего не нужно он просто сидит и становится аморфным он аморфный ригидный и ничего не хочет руки у него на все опускаются желаний никаких нет Uh, у человека ни мотивации, ни желаний. В общем, он вот такой. Ну и часто это появляется у людей внезапно в жизни. И развивается то есть человек достиг состояния там взросления после этого зачем куда-то устроиться на работу дети помогают или там так а зачем там буду ходить на работу смотреть телевизор и руки плавно опускаются плюс ухудшается здоровье и человек становится таким безразличным аморфным он не злится и он ни к чему не стремится и так далее и теряется вот эта молодецкая сила если посмотреть на ребенка два-три года посмотрите с каким упорством с каким наслаждением он вновь и вновь поднимается делает три шага и падает такое ощущение как будто у него решается жизнь и смерть прямо представляете эти дети вновь и вновь вновь и вновь вновь и вновь бегут падают ударяются, им больно они плачут встают и снова бегут и вот у всех этих детей есть вот этот потенциал этот потенциал называется потенциалом манджушри или потенциалом молодой энергии вот эта молодая энергия ее можно в человеке возродить Вновь зажечь. Чем это интересно? Вновь появляется у человека желание жить. Вновь появляется у человека желание совершать... Подвиги. Появляется сексуальная энергия, потому что очень часто именно она заставляет человека шевелиться. Мужчине хочется женщину, он начинает там работать, начинает на кого-то посматривать, начинает все, что делать. Женщина начинает думать о семье, она начинает смотреть на мужчин и так далее. Появляется желание накраситься, появляется желание смотреть за собой, зарабатывать деньги и там покупать себе вещи. И это все как бы такая энергия молодая. Как говорил один мой знакомый, конечно, это не в тему, он говорил в начале, когда мужчина, его, кстати, зовут Марк, и он равин. и вот он мне говорил, послушайте, Андрюша, я хочу вам сказать, пока мы молодые, то нам хочется, но мы стесняемся». Но как только мы взрослеем, то нам уже, то мы уже и не стесняемся, но нам уже и не хочется. Именно поэтому я всем советую молодым, если хочется, то не стесняйтесь. Так вот, я бы хотел за счет вот этого обряда Манджуши сделать так, чтобы желание появлялось, и мотивация, и чтобы харизма, и чтобы вот эта вот внутренняя энергия, которая называется детская энергия, энергия молодости, вот эта энергия, которая заставляет человека ступиться и подняться, которая заставляет человека все равно иметь мотивацию, все равно желать чего-то, чтобы она не исчезла, чтобы мы не были такими аморфными, не упирались в какие-то вот точки, чтобы мы боролись, искали, чтобы мы не сдавались, чтобы мы всегда чего-то добивались, несмотря ни на что. Мне очень нравится вот этот отряд.